Всем привет! Познание сия. Сейчас вы являетесь королем финансов. Ваши стихии — стихия земля, получение плодов. Вы много работаете, и вы правильно распоряжаетесь своими финансами. Также вы много можете что-либо сажать. Вы любите природу, можете много чего выращивать. То, что посадили, вырастили, вы не только обеспечиваете себя, но и своих родственников. Также можете продавать, и ваше, то, что вот вы посадили ваши плоды, вы можете продавать, и будут у вас за это финансы, за ваш труд финансы. на что вам нужно, вы сможете потратить, купить. Вы очень хорошо умеете распоряжаться своими финансами. Ваша энергия финансовая очень мощная. Вы можете много заработать. Вы также можете много потратить. Но у вас какая-то часть, даже меньше половины, но останется. Вы умеете контролировать свои финансы. Всем пока.